Девушки, девочки, с 8 марта вас. Я зачитаю стих с сайта, не мой стих, с сайта поздравок, это поздравление на 8 марта. Пусть весна подарит счастье, настроение и успех, пусть обходит вас ненастье. Ненастья, и звучит почаще смех, наслаждайтесь, улыбайтесь, оптимизма и добра. С праздником 8 марта, вы прекрасны как всегда. С вас, девочки!